Я что-то заметил, многие девушки любят ненастоящих мужиков. Не знаю почему так, может быть потому, что многие мужики просто не настоящие. У меня маленький мужик растет и хочу, чтобы он стал настоящим, поэтому говорил ему, с ног, если говоришь, так и поступай. Твое слово должно иметь большее значение, чем твои подписи. Твоя подпись – просто подвиждение твоего слова, а не наоборот. Если ты что-то говорил, не важно, подписали договор или нет, сделай то, что ты сказал. Но никому ничего не доказывай, если не тому, кто в тебя верит. Если кто-то не верит в себя, не докажи этому человеку, что ты прав. Просто покажи ему, что он ошибся. Сынок, не стремись, чтобы девушка стала твоей. А стремись, чтобы она осталась твоей. Почему сначала сказал, девушки любят не настоящих мужиков? Потому что они часто говорят мужикам. Мне не нужно слова, а поступок. Но настоящий мужик – это его слово. А слова настоящего мужика – золото.